Сергей наконец-то у нас первая победа здесь в Турции и вполне себе заслуженная, как вы считаете? Ну, я больше все равно смотрю, хорошо, что выиграли, вот. Ребята уже соскучились по победам, много работают и, и ведь... играть в футбол, тренироваться хорошо, это... это хорошо, но хочется и побеждать, вот. Да, сегодня я не скажу, что у меня там все резервный состав играл, первый, вторые номера, кто сильнее, тот и будет играть. Некоторыми ребятами я очень доволен, вот, как они ну, прогрессируют. Вот, некоторые, конечно, так, оставляют желать лучшего, но это нормальное явление. Кто-то может в яму попал. В целом, так, как бы настраивался, что игра будет очень сложной. С любыми украинскими клубами, в какой бы ни лиге не находились, всегда сложно играть. Плюс много ребят опытных в этой команде, которые поиграли и в высшей лиге. Вот, и... В целом, так, доволен игрой, доволен, что во втором тайме ребята э, учли те ошибки, которые мы допускали в первом тайме, вот, и стали играть более раскрепощенно, более смелее, и понятно, что не хватает еще этого игрового тонуса, вот, но, так, в целом, я доволен. Если не секрет, что говорили ребятам в перерыве, потому что за первый тайм всего один удар был по воротам, после перерыва совсем другая игра пошла. Я сказал, что больше начали играть левым флангом, потому что там получалось э, наш правый фланг, они полностью там перекрывали. Вот. Ну и конечно вышел Динго а во втором тайме, стал как более качественно атаки начинать. Вот. Ну и, конечно, раскрепостилась молодежь наша. Демченко раскрепостился, Ким раскрепостился, так этот. Бородин стал более так, уже второй тайм увереннее играть. Ну и можно сказать, что ветер. Первый тайм против ветра играли. И ветер такой ну, неприятный сегодня, поэтому тоже можно учитывать. На самом деле, сегодня здорово смотрелся Ким, наш корейский полузащитник. Вот что можете более подробно про его игру сказать и с перспективой, если посмотреть? Нет, у вот, многих ребят сейчас перспективы, у многих, кто здесь работает. У них есть потенциал, есть срос. Хвалить его сильно тоже не хочу, Но самое важное, что он добавляет в командной игре. Про его технику, про его умение отдать передачу, там, обыграть, я это и раньше как бы знал и видел. Вот. Но сейчас меня порадовал, что он уже неплохо действовал именно в командных действиях, оборонялся, подбирал мячи, разгонял атаки. Вот это меня как, радует. Не секрет что у нас сейчас есть повреждения, есть травмы. Насколько вот тяжело сейчас вот перекравил состав, учитывая то, что много ребят у нас пока в лазарете. Это больше всего и так, это самый большой наш минус, что именно ребята набрали хорошую форму, вот эти микро вот эти вот не дают. Ведь когда, когда человек там травмируется, еще что-то, когда Большие нагрузки, где что-то тоненько там получается и дает о себе знать. Ну ничего, я думаю, что постепенно мы все выкарабкаемся и, и приведем так, команду к общему знаменать. Также продолжаем искать усиление в нападении. игрок на просмотре сегодня у нас был именно в линии атаки. Ну, понятно, он еще так, не готов, мне не надо сегодня было меня удивлять, чем-то поражать, я его прекрасно знаю, этого игрока. Вот. И потенциал у него очень хороший. Вот. Понятно, что он в очень разобранном состоянии. Но еще посмотрим, завтра у нас есть одна игра. Как вот вы считаете, какое сейчас состояние у ребят? Насколько тяжелое в плане эмоциональном? Все-таки 17 дней сборов позади, даже 18 выхолочено уже. Ну, это не просто, конечно. Но мы попытались максимально это все как бы так. Там 9 дней в одной гостинице, 9 в другой, как-то все равно немножко полегче. Вот. В целом они молодцы. Вот завтра еще надо сыграть игру и с хорошим настроением возвращаться домой. Все отработали, молодых подбадривают. там, там Ребята, те, что постарше, своим примером их как заставляют. Там молодежь, они видят, что у них есть шанс, у них есть возможность. Они стараются тоже не... Там, на ноги наступают. Поэтому интересная команда получается. Посмотрите, сколько молодых ребят, которые... Поэтому ничего. Самое главное боевой коллектив. Это, Очень да, это, Ну, это важно, вот, когда чемпионат начнется, чтобы это все осталось и приумножилось.